О, подъем. Здорово. Привет. Магиат. Привет. Магиат. Что вы тобой как Или когда мы Что? мы с тобой как лунной оделись? Ну, не знаю, у меня все норм. Сути, тут какой-то левый чел. Там, да. Там какой-то левый чел. Вот ближе. можно... Не, походить на порог без приглашения. Где я злой? Не злой, а в масле. Ну, не этот, а какой-то другой. Король и король. Король и король. Что ты говоришь? Королева. Привет, бражник этого города. Это кто? Привет, королева. Я король. Что ты говоришь? Да так, и чем. Я король, ты, ты что не что понял. Ты тебе, что да? тебе что надо в моем раневольнении? У меня с детства на опеке, пожалуйста, тебе дети заберут. Ой, сейчас. господи, не надо, дядя. Все, твои детей теперь в детский дом. Я сейчас тебя в детский дом отправлю. Ты сам еще ребенок. Дети. Ну, это на время. Жаль, что не из золота, а то удри припрется сейчас я решила... Это всё бы золотое Да, она считала бы, что это золото. А живот вчера было золотым, кстати. Ладно. А, понятно. Ладно, мне тут надо кое-куда сходить. У вас надо уже греть, Меня бесит, бражник, отвали от меня! Переоти. Я не бражник? Ага. Я уже по новостям видел, как ты сто раз превратился в воде. Это вот именно багажник. Ты вообще заволчи, как карапас. Угу. Угу. Угу. Карапас. Такого не карапас. Давно не было. Ну, в черепашка, какая разница? Не черепашка. Слушай, знака зодиака черепашки я нигде не видывал. У него залез план черепашки? Я видела тебя подтягиваем, ты о чем? Ну ладно. Угу. Ты всё равно ну, спрашиваешь план передавать. Ну иди сюда. Так, надо трансформироваться, пока... Что тебе сделать, да? ...вражник это... не выпустил оконную. Ага. Это розочка своей. А я уже там... Ну что ты мне сделаешь с его... ...зародочкой? Остань. Ох, я вас понял! Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Так, акумы... ...борожник сейчас выпустит, выпустят. Убудет волхотики. Давай. Фу, мы маленькие акума? И все Кто оставил аквазелия? Это еще что? Так, сейчас мы Что, мы да. этого... что за х... х... хлоп д О, хлоп гон! А с пис... горы Хлоп-д-с-горы! Напади на я... них и забери талисманы! Ай, да что... что это такое? Что это такое? Я, О, не знаю, Господи, сколько... я даже знаю, что Я с него не могу! Что такое? У меня а есть... Я, слеп... я, я, я, я, я. Так, Тарапан! Ты поздно, что опять... А, подходит. Я есть хочу! Все а хотят. Я... Ай, а чё дистанция такая большая, да, для его шума? Я же время него, наверное, не работает. оставил аквазин. Ему вообще пофиг. Знаешь, аквазин это я пытаюсь по нему попасть в могу. А? Ну я хочу кушать. Главное, за что его мне далёть, даже близко не подойдет к нему. Я применил а -а -а. веном и не ну, призверяться. Ну, ну, помогите. Я, Я тебя как Я уже бегу. Я хочу есть, есть. Я поймаю в панцире, а потом просто отшивляю его. Да господи, да, я вам что сделаю, я просто стою и пудаю за, за, за как, как бесполезный герой сражается со с моим гениальнейшим гениальней, гениальней, Оклик, тварицем. его, окликите его кто-нибудь, мне надо будет его в память. Я, хотя... ну, я просто ну, смотрю за вами. Я... Да, гений. Давай. я просто смотрю за вами, что я вам сделала. Он... У меня 5 минут есть. За 5 минут один... Мне кажется, что он может, тебя первее побьет, чем ты его. Бак, ты в него ты, даже может... не попадаешь. Мистер Бак, может ты сюда залезешь? Да. Нет, нет, нет. Мне бы... не нужно помешать. Я... Да он сильный. Где Брайон? Сзади ты вас, поводит? ребят. Молитый уже. Подкоп? Если подкоп, подкоп, подкоп. Ты... Молодец. А здесь, мистер Бак? Ну, Давай, колоти его. Я, ребенок. Вот а ты не свинья, кролик. а кролик. Ну, ладно, суть на это. Э ладно. Я, короче, его отвлекаю, а вы бейте. Сейчас. Девочки, мои два тут супергерой? Так, надо мне... Ну вот, я и спалю. Сейчас ребята, быстренько схожу. Я, мне надо идти. Ой! ой. Так, да, давайте... Ай, я хочу кушать очень сильно. Где? Есть яблоки. Где он? Не Ну ему ни один урон не нанесли, ребят. И я не вижу, где он. Вы ничего ему не сделаете. А вот тебе, <связи> я гений просто. Я. Ой, Тому... гений. А, существо... а что я меня бьёшь? Не ты меня а, бьешь? Ты не а, не я не бьёшь, бьёшь, а... это вода течет. Ай-яй-яй-яй-яй. Убейте его я пока тебе, в кустах. Зайка. -м -м. А. а, значит, у меня не у одного такое. Бегим. Аня, я надеюсь, ты потом это исправишь, же, да? Беги. Теперь знаю все личности. Он ломает наши костюмы, ребят. Я знаю лишь черепахи и букашки. Платите его. Он костюм. И карапасу тоже, но он балбес. Да? Ой. Эй, эй. где этот злодей его не до тепа? Как он летает же? так где злодей? у у тебя получится снова делать нет у меня твои но уходи пока не сломалось Давай, ну, давай, камеру, камеру. Личность все, она все знает пока что. Я сейчас дам Баленький. ему, подожди здесь. Ребят, мне надо отлучиться. А почему здесь пух летает? Так уже уже и сбивать меня. Ну-ка, иди сюда, пух. Пух. Пух. Да, сделать. Не бойтесь, я, я в прошлом исправлю. Сейчас главное победить злодея. А где у дать... нас? Я... Сейчас Шелан. я намерен. Последний раз я его видел. Это это существо с кем-нибудь. Ну как я какое это существо. Сюда должен... иди. Сюда иди. <свеч> Бегас. Сиди за ним. <свеч> Следи за ним. Дорог, трансформация. И На что кроме... тебе это даст? даст. Только твой смех бешеный. Не нашли нашего абонента. Ой-ой-ой, сейчас будет минус броня. Сейчас будет минус броня. Я а... залежу. Ага, <свят> Давай, давай, давай. Карапас, уходи. Ты не в защищенной броне, тебе опасно здесь быть. Ой, да нет. Я, я смотрю на прочность. Служу за прочностью. Я тоже. Пора использовать. Так, ладно. Да. пора использовать чудесный да. мистер Бак он меня сносит, он меня это сваги, я могу считать, выкидывает. Супер шанс, меч. Может, ты ему крылышки обрежешь, не знаю, или вот ту штучку, и он это кума исчезнет. Mm. Отстань ты от меня тупое существо ты. <связь> Самое главное, не ди-трансформируйся. Где он? Я не знаю, он меня на футбольном поле сбивал. В принципе, мистер Бак, я могу... Сейчас найдем. Хотя, Хотя нет, а я нам не знаю. Я телу да. использую. Впереди. Где он? Я, он на... впереди, я вижу да? его. Пусть он возвращается, тихо. Интересно, куда он придет. Тихо, не бейте его. У, большая. у него у большая дистанция у него мега-большая У него дистанция. Он возле футбольного э, поля движется в его сторону. Хорошо. Ой, Ой. у меня броня на поле сломалась. Привет. Сас, быстрее трансформируйся, мне нужна Распаде твоя скрытная сила. Меня бесит. У тебя есть скрытная сила. Помимо второго шанса у тебя есть клонировать Это вещи. Ты, ты, ты, ты, ты, вы, а? С, жи, это, сас, не ск скажи клонирование. Мы прочитали в книге заклинаний. Скажи клонирование а. и ударь по этому мечу. Он клонирование. Еще раз, еще раз. Клонирование. По, по мне удар еще. Клонирование. Молодец. Ребята, подходим сюда. Зачем? Надо я вам выдам мой супер шанс клонирования. А. И настоящий оставлю у себя. У кого нет еще? У, у меня есть. Так где <къем> <Час> мы... <къем> И давайте. У меня еще один остался это для пчелы. И настоящий у меня здесь... есть... есть, у вас сломался. Ничего yeah. страшного. Где он? Я его а не знаю. вижу. Че-то сделал этим. Давайте. Погнали! Угу. Ну, 8 окон. А? Что Отлично. тут? Восемь акум было в нем. Пора изгнать. Дисканье. Пора изгнать. Пора изгнать. Пора изгнать. Почему они летят Давай. на вас? Видите, он вселяется, акум вселяется без эмоций. Я одну вроде... А нет, вроде бы всех Но, а все... А где? Тут Во... еще одна... Была. Всё, я изгнал всех. Подождите, пока кролик еще ничего не справил. Вот что. Здесь еще нас справит. Да, кролик Молодец. Пора изгнать, демона. Сюда они, вселяются. они вселяются в нас, но не могут из-за того, что у нас макароны. Которые супер макароны, я вам давал. А, все И понял. вы их съели, и Акума вселяется они без эмоций. Хватает. А мне не убегай. Не давали, Я не тебе там. Все. Свободный супер шанс у вас пропадет. -да я детрансформируюсь. Чудесный мистер Бак 59 секунд. Надо бежать. Детрансформация. Теки кушай. Надеюсь, у всех пропал супер шанс. Алло, змея. А, алло. Супер шанс пропал у вас? Да. Вс ⁇ Точно. Праздник. Я же его посадил в ловушку. А где он сидит? Я забыл, где он. Я забыл, где он сидит. Я нашел. О, привет! Эй, бронник, подъем! Сейчас подожди его поднять. Подъем! Как отсюда. Так, чем мы будем? А если заберем брошь его, он проснется? Эй, праздник, не хочешь потерять брошь? Нет, нет, Тебе нет, надо проснуть, стараюсь, Да. Праздник. Да? Подъем. Ч ⁇ он спит? Ладно, заберем брошь его. Привет. Праздник. Я заберу твою брошь. Праздник. Да пошли. Я заберу твою брошь. Не, он чё, откинулся? Мне кажется ли он откинулся. Наверное, откинулся. Да. Но это у, у меня почему-то шипа не пропал твой. Выкинь в мусорку. Он все равно больше не действует. Okay. Окей. Okay. Так, я забрал у него палку. Okay. Все, дадим его палку, нафиг она мне нужна. А теперь заберем ка его бру. А я сниму. Ой, проснулся. Ой, привет. Скотина, надо было раньше забирать. А, вот вы где. А я уже сказала, что это челик улетает. В принципе, можно... Ладно, давайте открыть. его выпустим. Что мы будем тратить свое драгоценное время на него? Может он тут будет бесконечно сидеть и все? Все, пока бражник. Все, топай отсюда. Че Чё... это такое? Я тебе в лоб дам, ты мне понял? Что за магия. Все, иди отсюда. О, вали. Ладно, все равно мы его не лично, знаем. Так, алло, спасибо, а то, тут, что стал. А, алло, мистер Бак, это а тут нору бегает, это нормально вообще, да? Поговорите с ним. Ну, а, хотя мы знаем, где он живет. А можешь сказать, что, ну, вот если не в Лаге, то в городе, где он живет, можешь сказать? Да, мы знаем, кто братья. Так, все мне О, пора, да. Че, привет. Так, кто мне искал? Чё... Дежда. Может у него что-то еще спросить? Она меня не искал никто, все мне пора. Я искал мистера Бак. Mm. Макарон, стой, лиса, стоим здесь. Я сейчас зайду тут кое-куда. У тебя новый хранитель? Талисмана. Привет. Мистер Бак. Подожди, стой тут. Не убегай. Хорошо. Стой тут, не убегай, сейчас. Мистер Бак, срочно, мистер Бак. Мур сказал, что у него новый его Нуру. У тебя новый владелец? Кто он? Где он живет? Так где Мы он живет? А ты можешь говорить? Только имя не можешь говорить. Живет он где? В городе или он здесь в лагере? Мне кажется. Мне кажется, я догадываюсь, кто это ну, ладно. Я не понимаю, почему он нам пишет. Ты можешь говорить, где он живет. Ты не можешь говорить, как его зовут. Что ты мне мозги трепишь. Вот именно. Может, чтобы он стоит и не бить, ну, это к вами так Ну, Ром. Значит, он живет здесь. Потому что ты находишься здесь. все. Логично. Ну, а может ты. не ли... можешь отходить от талисмана. У меня это я знаю, что делать. О, стой, э, Нуру, скажи первую, первую букву егошнего имени. Все, Нуру, хватит. Скажи первую букву имени владельца. Ладно. Хватит владельца. Пойду я мне надо трансформироваться. Тоже. Где, где ну можешь хотя бы пров... показать нам, где он, то есть ходить к нему, <сосы> проследим. Ладно, да, так, так. значит примем это за. Я, покажу, где, где, где, где, где, где, где. я побежал за Нуру, посмотреть, где он вечно, живет в его. В... В... Так, я пока О. пойду да. спать.